Всем здорово. Короче, это шестая серия нашего выживания. Погнали, заставка. Не обращайте внимания на яму, я ее потом заделаю. Всем здорово И да, и пять! Вы на канале 3D5, с вами идем в И сегодня у нас шестая серия нашего выживания. Так, ну ладно, переключаемся. Ёперный кокос. Так. Если... Фух, слабо. Итак. Эм, что ж. Ресурсов у нас как не было, так и нет. Возьму-ка я, пожалуй, все сразу. Так. Меч, яка, И лопата, такая даже. Потом еще сделаю себе железную мотыгу. И, наверное, железный топор. Я говорил вам по эту яму, что я ее потом заделаю. Нет. Я ее делать не буду. Ладно, шучу. Сейчас накопаю только земли. Ах ты ж, зараза, крипер, всю землю сорвал. Или это Майнкрафт больше не выкидывает землю, когда при взрыве крипера. Господи, что это за звуки, вам не слышно? Но... Так, вот. Я не знаю, сейчас вам будет слышно или Нет. Так, я что-то не пойму. Ну, короче, я не знаю, было вам слышно или нет. Так, ну ладно, 10 земли, я думала, пока что хватит. 14. Нет, уже 13 так, сейчас посмотрим. Если не хватит, то не хватит. Так. Не хватит. Что-то я ничего не понял. Наконец-то. Сейчас еще немного измелью добудем. И пойдем в дом. А что, мне уже длинная дождь. Сейчас, пока все измельеется. в принципе, полно. Всё, ладно, пошлите в дом. Вот в принципе, что, у нас есть лук на удар один и мощь один. Что у нас еще есть? У нас есть две стрелы. Еще, блин, одна нитка. А мне нужно еще две нитки. Арметес. Каменькёв-каменькёв. Был вовне. Каменькёв-был обнес. Ладно, нам ничего из этого не нужно. Кремень. Кремень. Кремень. Можно было сделать из этого кремня зажигалочку. Господи, нарубить земли Браво, Родионов Кирилл. Браво Ничего нельзя придумать лучше Все, ребята, рубим землю Андезит. ты Собака что тут делает? Что-то я не по... Не понял. А это что здесь делает? Я не понял прикола. Я не понял сейчас. Прикола. И не помню. что же это, блин, такое и откуда оно здесь взялось. И у меня есть 4 андрозита. Полированного андрозита. Теперь уже полированное. блин. Только землю походу, это Ну да. дождь еще больше я ненавижу грозу но на этом случае у нас есть громад но еще у нас есть точнее у нас нету меди так. я вообще ненавижу дождь но работать приходится при дожде. Кстати, поскольку я не могу, я буду крафтить мотыгу только железную. Потому что я не хочу тратить два алмаза на мотыгу. Я лучше скрафчу меч. Ну, если я, слушай, не так все положу, и, и у меня получится мотыга. Я прохлену этот Майнкрафт. И под... Так, вот, Да я говорю, блин, до свидания. Уходите". Уходите. Спасибо, блин, огромное. Как же я тебя ненавижу, ты скотина такая. Иди сюда. Можешь уйти. потом доделаем. Подпра... Дальше не помнить. Кстати, ребят, походу Кристина вообще больше не будет с нами играть в Майн. Потому что у нее родители запретили просто скачивать Майнкрафт. Я не пойму, если меня смотрят родители Кристины. Многоуважаемые родители Кристины. Бабушка и мама Почему вы не разрешаете Своему ребенку играть в Майнкрафт? Что в этой игре плохого? Просто кубики Просто кубиковая игра Обычные кубики Ставишь, ломаешь, выживаешь Что плохого в Майнкрафте? Объясните, многоуважаемые родители Кристины Что плохого в Майнкрафте? А я вам отвечу, ничего плохого в Майнкрафте нет. Абсолютно ничего. Это просто игра. Просто игра. Очень хорошая игра. Она развивает, она развивает творческое мышление ребенка. Так, что еще у нас Майнкрафт делает? Просто помогает ребенку мыслящие уметь выживать. Развивает, так сказать, инстинк, инстинкты выживания. Позволяет ребенку просто что-то строить ради развлечения. Чем плох Майнкрафт? Ничем. У Майнкрафта нет плохих сторон. Разве что только обновление редко выходит. Это единственная плохая сторона Майнкрафта. Ну и что? Ничего же плохого не случается. Все игры по-своему хороши. Э, вроде бы я все сказал. Да, я все сказал. Зачем я, блин, кирку положил? Если я сейчас в шахту пойду. Так уважаемые говорим, уважаемый Леонов Кирилл, пожалуйста, наденьте шапочку. Да блин. Ну я еще ничего. Ну так на всякий случай. Мало ли что. Так. Mm -hmm. Кстати, да, я наконец-то сделал звуки в Майнкрафте. Вот просто меня уже задолбало, что у меня Майнкрафт без звука. Я чувствую, здесь у меня мистер Крипер поживал. Не поживал, а побывал. И походу побывал он тут долго уже успел что-то зарушить. Ненавижу криперов одним словом. О, шахта. И ты с уголь. И ты с уголь. Мне пригодится уголь. Нет. О, нормально. Нормально. Так, с углем покончили, идем дальше, идем дальше, о да, ролик у меня как обычно будет идти 20 минут, наверное, но он уже идет 12 минут, хотя мне кажется, я думаю, о, уголечек еще, вот как же хорошо, когда уголь спавнится прямо на поверхности. Да, я удивляюсь обычно углу. Я бы лучше алмазом удивлялся. Какими алмазами? Спрашивается Родионов Кирилл. Какими вы будете удивляться алмазами на шестой серии? Привет. Я вам отвечу, Родионов Кирилл. Я буду лазуритом скорее уж, лазуриту скорее уж порадуюсь, чем алмазом, потому что лазурит хоть чаще спавнится, чем алмазом, в скобочках нет. Так, я нашел тростник, мне не нужен тростник. Я ничего не нашел, мне не нужно ничего. О, помню я это место. Шахта моя. Так, я пошел отсюда. Не, ну а шо? Никто же не хочет слышать звуки. Я чуть не упал. Я чуть, зараза, не упал. Хоть камни добуду. Я Этих камней сейчас только что чуть не наложил. Точнее, я, походу, их уже наложил. Я наложил на себя заклятие. Блин, я думал, это шахты. Пещера. Здравствуйте. Вы не ждали, а мы поипьялись. А где пчелы? Где пчелы? О а -а. а, нет. Вот пчелы. Вот пчелы. Вот пчелы. Так, нельзя. А! -а, -а, -а. А у меня же есть ничего Повезло, повезло Ты скотина, больше не больше не думай на меня нападать. А ты больше не нападешь, ты же сдохла. Не понял. Ладно, переплывем. Здравствуйте, Василий Петрович. Извините, но сегодня выходной, у меня уроков нет. Василий Петрович. У меня сегодня уроков нет. Так. Ну что ж. Я думаю, вы поняли, что я сейчас буду делать. И так, вот на этой ноте я хочу с вами попрощаться. Итак, ставьте лайки, ребята. Самое главное, ставьте лайки, быстро, блин. Подписывайтесь, тоже важно. И жамкайте на колокольчик. Вот без этого я вас уничтожу, чтобы получать уведомления о канале. Также, по желанию, можете написать какой-нибудь комментарий. Комментос, лавандос. Ну и, конечно же, Всем спасибо за то, что смотрели этот ролик. Всем удачи. Всем пока-пока. До новых встреч.